Так, ребята, выхожу из дома и что я вижу? Смотрите какую картину. Помните, тут была дорога? Сейчас тут асфальт. Короче, вот такой асфальт. Пошли на улице Мира, ветер сильный, короче, сейчас дует. Теперь у нас асфальт, ребята. Так что вот такая новость у меня. Наконец-то у нас появилась дорога, ребята. Вообще счастье. Осталось освещение сделать. И спасибо огромное Юрию Витальевичу. То, что он как сказал, что асфальт у вас, ребята, будет. Так все и... Получилось. Планировал, говорю, до августа будет, а уже сейчас уже все сделано. Все, вот такая новость у меня была, ребята. Сегодня еще что? Ну, это, на будет в следующем видео. Поедем на рыбалку сегодня съездим, попробуем. Хотя погода такая сегодня, не ась. Ну, может быть, что-нибудь получится заснять вам. Всем пока, ребята, и ждите следующих роликов.